Друзья, всем привет! Продолжаем тему разбирания таких мелких кусочков, из которых состоят наши проблемы. Ответить есть такие комментарии, ответить на них не смогу. Комментарий звучат следующим образом: Расскажи, пожалуйста, полный техпроцесс от и до. Понимаете, что такое видео, чтобы его сделать информативным, оно растянется где-то часа на четыре. Смотреть такое видео вы целиком не будете, поэтому вот такие вот моменты, которые будут содержать э, это видео в себе, то есть коротенькие, я вот делаю отдельно. То есть сейчас сегодня рассмотрим просадки. Просадка грунтов, шпатлевок, риску и так далее. То есть то, что мы видим, повреждение, ну не повреждение, а дефект на лакокрасочном покрытии после покраски как риска, разного характера, но риска. Сегодня это рассмотрим, а рассказать обширно от и до ну вы не будете смотреть и все равно вопросы будут повторяться, поэтому собирайте информацию из кусочков, так ее проще усваивать. А прежде чем начать видео, скажу так, было у меня года 3, наверное, давности видео, правило 100, ссылка в описании. Обязательно его пересмотрите. Я сейчас не буду полностью разбирать формат того видео, потому что еще 20 минут никуда выкинем. Его пересмотрите, а потом возвращайтесь к этому видео, чтобы было более детально вам понятно, о чем сейчас будет идти речь. Итак, что такое просадка, которую мы видим после покраски, если где-то пропустили нужный нам этап по правилу 100, по скорости сушки и по применяемому разбавителю. На лакокрасочном покрытии сейчас рисую слой шпатлевки, который у нас содержит недопиленную нами риску, ошибочно сделанную, просто мы ее пропустили. Допустим, возьмем это недопиленная 80-ая риска, которую мы пытались пилить сразу 320-кой на машинке. Допустим, а пыль, которую мы на машинке, хоть даже и с проявкой терли, создавалась. Работали, к примеру, без пылесоса тоже как ошибка. Она у нас забила вот эти вот порки, и мы их просто не видели. То есть, проявку в этих порах мы не видели в этих рисках. Мы посчитали, что все чисто, все круто. Обезжирили, обезжирка у нас вытянула часть какую-то этой пыли из этих ямок. То есть, что-то ушло, что-то чуть-чуть осталось. Проявка вместе с обезжиркой забралась. Все это дело ушло, и мы просто не видим. Риск увидеть, она не такая, что ее на глаз увидеть или на ноготь можно пощупать. Нет. Мы это все закрыли двумя хорошими коржами, а то и тремя коржами грунта наполнителя. Дали ему высохнуть ночь. В гараже у нас было прохладно. Градусов так 15. Это вообще в идеале будет хорошо. Мы посчитали, что все усохлось. Грунт частично в этих местах повторил вот эту вот рисочку. Мы ее на глаз не видим, но грунт это сделал. Мы сравняли, сейчас возьму другой маркер. Мы сравняли брусками, машинками, наждаками слой вот этот неровный. У нас все кажется нам ровно, все хорошо. То есть по плоскости вроде бы как хорошо. Когда мы начинаем наносить следующие слои базовой краски, и лака, посчитайте сколько слоев, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, 5 и выше слоев, но не менее чем 4. Меньше чем 4 2 слоя краски и 2 слоя лака у нас не получится. Это в среднем, в посреднем, как мы работаем. Все эти слои зелененькие, которые я нарисовал, они в себе содержат разбавители. Самые агрессивные из них находятся в базовой краске. Так вот, разбавитель, который находится в базовой краске, он испаряется не только наверх, он также впитывается в грунт. Из-за этого у нас получается химическая адгезия. Это одна из составляющих таких, чтобы у нас лакокрасочный материал держался друг за друга. Попадая сюда, разбавитель пропитывает грунт. И грунт, из-за того, что в нем было либо недостаточно разбавителя, либо разбавитель был подобран типа r12 и у меня все хорошо проблем не знаю продолжает свою усадку то есть он опять размягчается и он продолжает в эту риску усаживаться потому что ему не хватило ври а первое ему чего не хватило ему не хватило времени чтобы полностью испариться потому что температура у нас была ну там меньше или равна 15 градусам. А нормальная сушка грунта указана при в среднем 22 градусах Цельсия от 4 часов. Это хороший качественный грунт, который будет смешан правильно с правильным разбавителем. Это очень важно. То есть ночь, которая там прошла пусть даже 10 часов при 15 градусах с R12 у меня все нормально. Есть такой универсальный разбавитель, он просто не успел высохнуть. Тем самым он не закончил свое движение в усадку. То есть он не закончил садиться. Лампой мы его не сушили, потому что посчитали, что все нормально, вроде как село. И я риску 320-80-ту перебил. Я ж под проявку перебивал, у меня все нормально, я видел, я в этом уверен. Это одни из тех косяков, которые я рассказываю из того, что я слышал лично общался с людьми, но я же видел своими глазами говорит я же риску убрал, да ты ее убрал, только ты ее убрал, тем самым что ты ее затер порошком, потом пыль вот это, когда ты ее смыл, ты ее просто уже не досматриваешь. ее можно увидеть под там, на уголочек чуть-чуть, но это все надо просматривать. И в эту риску у нас просто грунт напитавшись разбавителем, продолжает усаживаться. Это не сразу происходит, то есть пока вот эта вот усадка повторит форму, то есть вот эта вот риска выйдет хотя бы чуть-чуть формой сюда, если это зима, то это ближе к весне проступит, потому что разбавители пока все выйдут, пока грунт потянет за собой лакокрасочный слой весь, чтобы его повторить и сделать такой же красоты риски, пройдет время, и мы его увидим не сразу. И потом клиент вернется и скажет: да что ты сделал? Блин, ну все же было хорошо, я тебе отдавал. Первое время, пока клиент будет ездить, оно да будет нормально. Риска усаживается со временем не сразу. Именно поэтому вы когда стерли слой грунта, у вас все было ровно, а она продолжает туда усаживаться, потому что, допустим, помол грунта, а, ну грубо говоря, так как всем объясняют, да, помол грунта, то есть тот наполнитель имеет определенный Фракцию, то есть определенный диаметр. И если он в риске лежит вот такими вот составляющими, он не идеально, не плотно к друг другу прям лежит, потому что здесь у нас разбавитель, здесь у нас смола, которая тоже потом э, сядет. То есть все это пока испарится наверх, уйдет. Вот эти вот помолы все равно будут потом оседать ниже и ниже, заполняя эту риску, потому что изначально они туда не могут сесть, им не хватает, не дает вот эту вот вязкость, которая, не вязкость, а связующее, то, что их связывает, вокруг них сесть, пока оно не испарится, не уменьшится в своем объеме, тогда все полностью усядется. Чтобы это все произошло быстрее, используют инфракрасные лампы. Либо же температурную сушку. Сушка 60 градусов, 40 минут. То есть применили вот этот метод при том условии, что мы будем правильно э, подбирать разбавитель, который рекомендует производитель, у нас все будет проблемно. То есть у нас этого времени инфракрасная лампа там где-то минут 10, в районе 10 туда-сюда. Хватит, чтобы разбавитель у нас ушел, все село, сушки температурные хватит 40 минут, прогрели, чтобы это все полностью закончило свое движение испарение. Если мы рассчитываем на то, что ночь при 15, а то и меньше градусов у нас все сама сделает, мы получим потом косяк в дальнейшем. Далее, это такое, то есть что происходит у нас с грунтами. По шпатлевке рассмотрим отдельно, это другая проблема, я сейчас буду рисовать не в разрезе, как бы она а плоскость, к примеру, смотрим сверху на капот. У нас есть зона шпатлевки, давайте не так, не зона шпатлевки, у нас есть яма, ямка на капоте. Эту яму мы физически не можем отрихтовать. В общем, решили ее шпатлевать. Разрабатываем. В идеале надо разработать таким образом, чтобы зона шпатлевания у нас была полностью на голом металле. Тогда мы себя обезопасим от косяков просадки. Зону шпатлевания голого металла мы разрабатываем. Я сейчас рисую, как это в принципе должно быть правильно, а потом расскажу, как делают все. То есть, 80-кой мы разработали себе металл, очистили. Сто двадцаткой разработали, дочистили металл еще чуть-чуть больше. Там мы уже дальше будем расчухиваться под грунт, э, там, 180-240. Но мы сейчас про шпатлевками именно смотрим. И в этой зоне мы работаем шпатлевкой так, чтобы здесь у нас для глаза стекловолокном закрыло. Далее мы один или полтора аккуратненьких протяжечки сделали, перекрыли все. Универсалочкой наполняющей, либо алюминиевой шпатлевкой, в зависимости от типа ремонта. А вот это вот все у нас осталось голым металлом. Чтобы здесь мы работали брусками, оставались в районе голого металла. То есть делаем прямую риску, мы на лакокрасочное покрытие никак не попадаем. Далее мы все перебили машинкой 120, далее разработали все машинкой таким образом, чтобы у нас 180-240 захватило и лакокрасочное покрытие. И шпатлевку, краешки. Там замотовали, чем нужно, в зависимости от зоны грунтования. Если все грунтуем, 320 прошли, забыли, все загрунтовали, и у нас все будет нормально. Ничего не сядет в плане риски. То есть может происходить усадка, если мы не досушили нормально шпатлевку, в плане ямку садиться. Но это уж, извините, шпатлюйте правильно. То есть сушите каждый слой, дошпатлевывайте еще, протягивайте, нормально лампами прогревайте, а не просто там феном снаружи. То есть просто, чтобы правильно прошла сушка по шпатлевке. Это правильный ремонт. Но, как показывает практика, когда у нас полмиллиарда ямочек на машинке мелких, и их надо все прошпатлевать, как делают? Берут на палец, дай бог, чтобы 120-ку, а то и 80 -ку. Вот эту вот ямку, которая у нас есть, как бы так нарисовать. Давайте сюда перейдем. Допустим, у нас есть, да тот же капот, да? И у нас тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут мелкие ямки. Их надо протянуть одним слоем, тоненько. Мы берем 80-ку зерно. И вот тут вот нахерачили пальчиком, вот тут вот нахерачили пальчиком. Здесь решили прямо потереть, тут тоже нам не дотягивались, мы неудобно было круговыми. То есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть замотовали, да, то, что мы замотовали, это все абсолютно верно, чтобы шпатлевка у нас держалась. Да, замотовали же как? Правильно, чуть-чуть шире, чем нужно шпатлевать, чтобы, не дай бог, края шпатлевки у нас лакокрасочного не потянулись и грунт их не поднял потом в дальнейшем. Хорошо, мы все сделали правильно, потому что работали руками. Ну, правильно я сейчас в кавычках говорю, то есть, чтобы не подумали, что так надо делать. Здесь мы зашпатлевали все одним слоем. Нам показалось этого достаточно, потому что ямочки очень тоненькие. Ямочки, точнее, не тоненькие, а меленькие. И одной протяжечки тоненькой коротеньким шпателем нам, в принципе, вполне достаточно. Теперь давайте то, что вот тут вот произошло, нарисуем в разрезе. У нас есть от 80 Огромная просто серия на одном месте наточенных канав в одной плоскости. Когда мы будем шпатлевать, тоненько шпатлевать, поскольку у нас зона перетирки шире, чем зона шпатлевания. Ямка, допустим, вот в этой зоне у нас находится. Давайте я ее так обозначу. То есть то, что зеленое, это у нас ямка. Мы шпатлевку наложили чуть-чуть шире ямки, чуть-чуть. А риску мы еще видим на капоте, то есть от той 80-ки, которую мы нарисовали. Соответственно, сюда у нас попало, сюда попало, сюда что-то вообще там непонятно, попало, не попало, зашло, не зашло. Окей, когда мы начинаем перетирать, мы спиливаем вот эту часть бугра, чуть-чуть дотачиваем, получаем хорошую, ровную, по нашему мнению, плоскость. Я сейчас зарисую вот эти вот от 80-ки, то есть они у нас заполнились. И просадку, если вы обращали внимание, вы увидите не там, где именно у нас нормально положен слой шпатлевки, а в зонах заканчивания шпатлевания и перехода на вот эту крупную риску. То есть сюда просто не хватило объема шпатлевки, чтобы заполнить вот эту риску. Мало того, что риска очень крупная, на 80-ку шпатлевать в тонких местах вообще нельзя. Да в принципе на 80-ку не рекомендуется шпатлевать. Но если вы шпатлюете стекловолокном, на 80-ку можно шпатлевать, она не просяет, если это реально площадь. То есть мы взяли, всю крышу протянули, она у вас была вся 80 перетерта. И потом, когда мы будем грунтовать вот эту уже нами ровную часть, произойдет ровно та схема, которую я только что объяснял. Грунт вот здесь сядет в дальнейшем. И именно здесь по краям вокруг шпатлевания, то есть по вот этим краям мы увидим ровно ту риску, в форме которой мы ее делали. Что было сделано неправильно? Во-первых, вручную P-80 это очень крупно подшпатлевание. Если говорить про машинку, если мы перетерли машинкой, еще так-сяк, но тоже это крупновато. Если мы будем шпатлевать не полностью весь капот, а только ямки, то можно, к примеру, восьмидесяткой разработать до металла. Выдрать там вдруг коррозия, еще что-то образовалось. Потом взять на машинку, на орбиту 5 миллиметров. Орбитальная машинка, одели 120-ку. И разработали вот так вот пошире себе, чтобы у нас замотованное пятно было гораздо шире, чем у нас будет шпатлевание идти. Нам все равно этот капот грунтовать целиком. Это сейчас не локальный ремонт никак. 120-кой разработали, отработались, отшпатлевались, перетерлись. И потом все мы перетрем еще раз 120-кой, 180-кой загрунтуемся, либо 240 загрунтуемся. Все зависит от типа грунта, который мы будем выбирать и скорости работы. Но не в таком случае, что 80 мы пальцем потерли и потом прошпатлевали. Даже 120-кой мы пальцем потерли, потом прошпатлевали, может быть просад. Тоже зависит от шпатлевки, от того, какой у нее помол, какая у нее смола и так далее. Сколько компания сэкономила на смоле и все остальное. вот Это основные как бы из причин просадки. Следующий момент. То, чего... Мы не видим, это опять же из видео правила 100, это есть 80 риска, Ну это я уже рисовал там, да? Нам ее надо перетереть 120-кой. 120-кой мы понижаем вот эту высоту и рисуем уже более меленькую рисочку. Но до конца 80 мы еще не дошли. Берем 180-ку, когда мы понижаем еще у 120-ки высоту. И Рисуем здесь уже на более одинаковые выходим. И вот в такую, то есть от 80-ки еще не тронутая донышко. Но оно уже по высоте, по вот этой вот высоте, для вас-то мелковато, конечно. Но примерно равно как у 180-ки. И когда мы будем добивать 240, к примеру, под грунт у нас уже будет вся одинаковая полностью по своей высоте риска. И это будет правильно. А когда мы, то есть то, что я там рисовал, у нас была восьмидесятка. А мы взяли трехсот двадцатку. И начали пилить. Мы убрали от восьмидесятки... Лишь вот такую высоту. А все остальное, если нету пылесоса, мы даже не увидим. Мы забили вот этой мукой. Все. Когда мы, если плохо, тем более еще обезжирили, когда мы будем грунтовать, вот эта мука вообще не даст туда толком ничему. Но оно, усадка все равно будет, но не даст ничему, ни с чем схватиться. И здесь потом будут отшелушивания возможно идти, если мы реально очень быстренько пробежались и хреново выдули обезжирили у нас возможны не говорю что это сто процентов будет но возможное отслоение то есть грунта от шпатлевки к примеру конечно с грунтом так накосячить это уж слишком восьмидесяткой грунта думаю никто не трет но это как один из вариантов что будет отслоение то есть просадки они все предсказуемы мы главное понять вот этот вот момент что мы дали очень тонкую толщину шпатлевки в зоне высокой риски. И не бывает чудес. Шпатлевка также усаживается, из нее также уходят разбавители. В шпатлевке тоже есть разбавители. Смола уменьшается в своем объеме. Происходит усадка. Это не быстро происходит. То есть, сушка происходит там за 15-20 минут до да, полчаса. Сушка. Но усадка происходит гораздо дольше. То есть, эта сушка имеется в виду, что мы можем ее уже перетирать. То есть все, смола в принципе застыла до того состояния, что мы ее можем обрабатывать абразивом. Но усадка еще будет продолжаться. И как она будет продолжаться, зависит лишь от глубины риски. Если шпатлевки есть, куда в риск усаживаться, она будет туда усаживаться постепенно. Если ей усаживаться некуда, она просто будет равномерно. Сама по себе шпатлевка в объеме уменьшается, как, нам, как я запомнил, на 2%. То есть мы, если зашпатлюем пробку, то усадка шпатлевки даст 2%, мы туда даже лезвие не ставим между краем пробки и тем расстоянием, что есть до шпатлевки. То есть это очень мало. И на плоскости, чтобы уселась шпатлевка так, и мы видели какой-то дефект, фактически невозможно. Шпатлевка будет усаживаться в риску, именно в риску уходить туда. И этот дефект мы обязательно увидим. Что еще? Что еще можно рассказать интересного по усадкам? По поводу разбавителя я уже чуть-чуть сказал, но коснусь более детально. Если мы взяли разбавитель, который не рекомендован производителям лакокрасочных материалов, это значит, что разбавитель, он смешается в принципе с материалом. Да, мы его можем смешать. Но как будет происходить процесс испарения разбавителя из материала? Потому что в материале уже есть свой разбавитель. Мы просто доводим консистенцию нужную нам своим разбавителем. И как будет испаряться разбавитель, который уже был в материале, вместе с тем разбавителем, который уже мы добавили в материал. Это будут разные скорости, из-за этого и будет разная сушка по времени. То есть, к примеру, разбавитель, который мы добавили, он уже ушел весь из материала, а тот, который есть разбавитель в материале, он еще там, к примеру, находится. Тот, который ушел, испаряясь, создал на поверхности пленку через которую разбавитель, содержащийся в материале, будет уже сложнее выходить, потому что неправильная скорость была. Либо же наоборот, разбавитель, который содержится в материале, ушел правильно за это время, при такой температуре, которая у нас была. А разбавитель, который мы добавили, он не успел выйти, и он остался еще в материале. И когда мы сверху наносим свой, э, свою краску, в которой есть свой разбавитель, он активирует вот эту пленку, он ее разжижает, скажем так. И разбавителю появляется возможность испаряться снова. И это может быть и подрыв от этого уже связанного красочного покрытия на грунте. Это может быть потом подрыв грунта от нижних слоев, потому что прошел разбавитель, содержащийся в материале, а прошел он лишь потому, что разбавитель, содержащийся в грунте, позволил ему туда пройти. Если бы в грунте уже разбавителя не было в том количестве, в котором он там остался, потому что он не успел выйти. Разбавитель из краски просто не успел бы пройти вниз, ему бы хватило того объема, чтобы чуть-чуть распространиться по грунту. А если разбавитель сможет пройти насквозь через грунт, у нас будет подгрыв грунта. То есть мы будем думать, что что-то не так с грунтом. А с грунтом, в принципе, все было нормально, мы взяли неправильный разбавитель. То есть элементарно мы сэкономили на, на фигне какой-то. То есть купили банку разбавителя не за там, 8 долларов, а за 3 доллара ножишь ну, разбавляет, материал-то не сворачивается, в конки не уходит, значит все нормально. А нет, они нормально. И вот на таких каких-то мелочах мы попадаемся, а потом все затылок чешем. ж было не так, а где же была проблема? А проблема была в том, что мы сэкономили на, на мелочи и получили перекрас. А на этом, в принципе, все. В следующем видео коснусь темы именно подрывов от чего, почему, как избежать, какие варианты, чем перекрыть, если уже он идет, и мы не можем от него избавиться, и так далее. И в подрывы, наверное, коснусь также чуть-чуть кратеров, потому что это рядом ходящие темы, хотя не особо. А может и коснусь, не знаю, посмотрим. В общем, на этом все. Всем спасибо за внимание. Есть вопросы, задаем их в комментариях. Тем, кто знающий, умеющий, нефлудим, помогаем людям разбираться в их проблемах, хоть для нас они кажутся и глупыми. Всем спасибо. Пока.